Том Холланд выучил русский? Ну почти... Привет всем яблочникам, меня зовут Артем, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Так сложилось испокон веков, что ну не любит наш русский народ различные подписки на определенные сервисы. Музыка не исключение. Одной из самых популярных социальных сетей среди русскоговорящих пользователей в 2021 году является ВКонтакте, которая предоставляет возможность слушать музыку непосредственно зарегистрировавшись на данной платформе. Однако, относительно с недавних пор слушать музыку в этой социальной сети стало довольно проблематично. Сначала была аудио реклама, затем ввели 30-минутное ограничение, а после и вовсе сделали отдельный сервис Boom с подпиской за 149 рублей в месяц. Easy. Безусловно, на рынке мобильных приложений это далеко не самый выгодный вариант. Для сравнения, тот же сервис Apple Music, доступный и для iPhone, и для Android, предлагает за 75 рублей огромное количество функций и музыкальных композиций в своей библиотеке по студенческой подписке. Хоть для музыки ВКонтакте также существуют льготные условия подписки, большинство пользователей находят это нерациональным тратить даже 75 рублей в месяц для прослушивания и скачивания музыки из социальной сети в офлайн. Поэтому прямо сейчас покажу вам новый способ, благодаря которому вы сможете слушать музыку из ВК на iPhone в офлайн в 2021 году. Первое, что нам необходимо сделать, это конечно же взять наше устройство в руки. Далее мы запускаем магазин приложений App Store, переходим в раздел поиск, куда вбиваем на английском или русском языке название приложения Собака. Приложение загрузится на ваше устройство молниеносно, поскольку оно весит буквально 30 с копейками мегабайт. Далее запускаем приложение, после чего можно попросить не отслеживать нашу активность в интернете при поиски какой-либо информации и у нас внизу открывается плашка с четырьмя основными разделами. Первое это медиа, второе поиск, третье загрузки и четвертый пункт, по сути, это стандартные настройки. Поскольку приложение абсолютно бесплатное, не содержит внутри себя каких-либо подписок, разве что за исключением возможности приобрести опцию отключения рекламы, конечно же, она здесь появляется. Теперь дело за малым. Переходим во вкладку поиска, где открываем сразу же заготовленную ссылку на социальную сеть ВКонтакте. Вводим все наши данные, логин и пароль, после чего, если у вас стоит двухфакторная аутентификация, подтверждаем нашу личность и переходим в раздел с аудиозаписями. После того, как вы открыли раздел «Мои аудиозаписи»... Почему это твои аудиозаписи? А, хорошо. В «Ваши аудиозаписи» у вас появится список всех тех треков и композиций, которые вы сохраняли на свою страничку. Самое главное — для того, чтобы загрузить музыку и слушать ее впоследствии без интернета в офлайн, мы нажимаем на специальную иконку загрузчика, которая находится с правой стороны от названия самой композиции. Прямо сейчас выбираю абсолютно рандомные треки, для того, чтобы вы поняли, что приложение действительно работает, и это актуальный метод загрузки музыки из социальной сети ВКонтакте на ваше устройство для прослушивания без интернета в 2021 году. Теперь мы на финишной прямой. Переходим в раздел «Загрузки», который следует сразу же за поиском где у нас снова всплывает реклама, конечно же, и дальше выбираем абсолютно любой трек, который мы прямо сейчас скачали на наше устройство. <как> Простите, немного увлекся. Из полезного в приложении присутствует функция эквалайзер, которая позволяет под определенный вид треков настраивать звучание так, чтобы оно, например, в вашей беспроводной гарнитуре, в моем случае это AirPods первого поколения, звучало гораздо лучше, чем и качественнее. Честно говоря, не знаю для чего, но мало ли кому-то пригодится. В приложении также можно менять скорость воспроизведения композиции, например, 1 или 2x. И последнее, если вы любитель темной темы, разработчик также позаботился об этой возможности и внедрил ее в свое приложение. По мнению Тома Холланда, единственным минусом данного приложения с точки зрения эстетики является отсутствие обложки на каждом загруженном треке. Вот как-то так и никак иначе. Надеюсь, что данное видео для вас было максимально полезным, поэтому не забудьте подписаться поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Например, ВКонтакте. Пока будете смотреть конечную заставку с другими роликами на нашем канале, которые я также настоятельно рекомендую вам посмотреть, и я пойду наслаждаться музыкой, которую загрузил из социальной сети ВКонтакте в офлайн, без интернета. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!